РКК «Радио Пикчерс» представляет производство Бориса Мороса, Стэн Лорел и Оливер Харди. Летающая парочка. Также в ролях Джин Паркер и Реджинальд История Истории сценарий Ральф Спенс, Чарльз Роджерс, Альфред Шиллер и Хэри Лэнгдон. Оператор Арт Ллойд. Главный художник Борис Левин, композиторы Джон Лейпольд и Лео Шумкин, продюсер Борис Мороз, режиссер Эдвард Сазерленд. Замечательно, вот возьмите. Спасибо. Какая замечательная фотография? Вообще-то, нам пора возвращаться в отель и собирать вещи, потому что корабль отплывает сегодня в 12 часов. Меня это не касается. Как это не касается? Я решил остаться. Если у меня все получится, возможно, я никогда не вернусь. Ты должен вернуться. Иначе мы потеряем нашу работу в рыбном магазине в домойне Ну и что? Здесь в Париже тоже куча рыбных магазинов. Гарсон? Да, господин. Еще стакан молока, пожалуйста, и две новых трубочки. Знаешь что? Мне кажется, ты что-то от меня скрываешь. Красные конфетки сладкие. Посылаю вам их, Оля. Он такой смешной. Ну какие красивые цветы и конфетки. А кто он такой? Кто? Американец из четвертого номера. Он очень добрый. Очень. Да, мэм. Хотела поблагодарить вас за фотографию. Всегда рад. И за прекрасные цветы. Пусть таки, всего лишь приятная мелочь. И за изумительный шоколад. Я подумал, что может быть вам чего-нибудь захочется, пока вы будете вдыхать аромат роз. А чего это ты светишься? Стэнли, Стэнли, ты умеешь хранить секреты? Еще бы. Я влюблен. Не может быть. И кто она? Самое изумительное создание на свете. Жоржета. дочь владельца отеля. Я тебя понимаю, она настоящая красотка. Да-да, она настоящая. Так и есть. Да. Не называй ее красоткой. Я ведь собираюсь на ней жениться. Взгляни на это алмазное колечко. Слепительная штучка. Да. Скажи мне, когда вы собираетесь жениться? Как только попрошу ее руки. Попроси сейчас, и мы отпразднуем как следует. Как раз это я и собираюсь сделать. Сейчас мы тут приберемся, а потом я спущусь и огорошу ее вопросом. Отличная идея. Уверен, что теперь мы повеселимся. Ты что вытворяешь с подушкой? Она помогает мне не биться головой. Видишь? Подвинь тумбочку к окну, и ты сможешь нормально стоять. Я не понимаю, насколько надо быть тупым, чтобы стоять там и без конца биться головой. Почему бы тебе не встать у окна? А почему бы тебе не заняться своими делами? Вот вы где. В чем дело? Посмотри. Девочки считают его забавным. Да, он забавный. Но помни, Жоржата, ты замужняя женщина, а Франсуа слегка ревнив. Да ну, папа, это ведь не серьезно. Ты же знаешь, мы просто так веселимся. Да-да, возможно. Ну-ка, все за работу. Давайте, давайте. Живо-живо. Франсуа, Франсуа, рад тебя видеть. Тебя так долго не было. Почему не писал нам, что все в порядке? Хочу поскорее увидеть Жужету. Где она? Жужета, Жужета! Папа, Франсуа! Дорогой. Дорогая Жаржет, я каждый день, каждый час, каждую минуту ждал встречи с тобой. Бедный мой Франсуа, я так волновалась за тебя. Ведь ты нам даже не писал. Бесконечная война закончилась. У меня отличный новости. Ты сможешь поехать со мной, когда я буду возвращаться. Дорогой, я так счастлива. Так счастлива. Ты наверняка голоден. Пойду приготовлю тебе еды. Ну, как насчет немного перекусить? Замечательно. Это как раз придаст мне духа. Так. Через плечо надо бросить. Чем могу служить? Мы с другом хотели бы бутылочку вина и три бокала. Три бокала? Но мы подумали, быть может, вы к нам присоединитесь. Знаешь, Стэнли, я чувствую себя не в своей тарелке. Да, в чем дело? Я же волнуюсь. Стэнли, я ведь буду женат первый раз в жизни. Слушай, сейчас самое время. Давай, почему молчишь? Скажи ей. Нет. Да в чем дело? Ты трусишь? Я сам за тебя скажу. Нет, не сейчас. Я понимаю твои чувства, поэтому помогу не тебе. Не надо мне помогать. Да предоставь это мне. Послушайте, он хочет вам что-то сказать. Что-то сказать мне? Да, он без ума от вас. Без ума? Совершенно без ума. Постойте. Да нет, орешков не надо. Я хотел сказать, что он сходит по вас с ума. Он собирается на вас жениться. Так ведь, Оля? Вы хотите жениться на мне? Ну, если вы не возражаете. А, я поняла, вы решили пошутить. Вовсе не шутит. Он на полном серьезе. Так ведь, Воля? Само собой, я говорю, от всего сердца. Все это очень мило. Но свадьбы невозможна. Жорже, это почему бы вам не дать мне хотя бы один шанс? Давайте. Ну что вам стоит? У вас кто-то есть? Да, безусловно. Мне очень жаль. Простите. Ну, это все. Бесполезно плакать над разбитой посудой. Думаю, нам лучше пойти. Иди, пожалуйста. А ты что, не пойдешь со мной? Я хочу побыть один. Один. Хорошо, отлично. мне обязательно нужно отрапортовать в штаб. А это долго? Постараюсь как можно быстрее. <звы> Не переживай, <звы> ты скоро обо всем забудешь. <звы> как могло такое со мной случиться? В тот период в моей жизни, когда мне нужно что-то настоящее, что-то потрясающее. Что-то нежное. Попробуй съесть хороший сочный бифштекс. Заодно тебя станет лучше, если ты поешь. Ты ничего не понимаешь. Принеси мне какую-нибудь салатику. Так лучше. Застряла? Надо же. Сними это. Предложи голове что-нибудь мокрое. Возьми же ты полотенце. Вот. Теперь тебе лучше? Намочи его. Могу я еще чем-нибудь помочь? Да. Оставь меня в покое. Не смей так со мной говорить после всего, что я для тебя сделал. Я пытался дать тебе конфетку. Хороший, сочный бифштекс. Я прислуживал тебе и пытался убедить, что с такой кучей девушек кругом тебе не надо переживать из-за... Если бы мне было так же плохо, я бы пошел и утопился. Стэнли, ты подал мне блестящую идею. Какую? Я последую твоему совету. Отлично. И утоплюсь. Погоди, я всего лишь пошутил. Сейчас не время для шуток. Но может ты обдумаешь все хорошенько? Ты когда-нибудь тонул? Я же все обдумал. Жоржета была моей жизнью, а теперь мне незачем жить. Не будь глупцом. Что значит не будь глупцом? То, что я собираюсь сделать, намного лучше всего, что я когда-либо делал. Ну... На свободу вырвалась акула-людоед. Ужасающая рыба сражается с владельцем французского аквариума. Скорее всего, хищник плавает по сене. Лодочники, пловцы, будьте осторожны! Свидание, Оли. Пока что, Удачи тебе. Ты куда собрался? Не хочу быть в этом замешанным. Что? Это еще зачем? Когда я досчитаю до трех, мы оба прыгнем. А мне зачем прыгать? Я не влюблен. Ах, вот ты какой? После всего, что я для тебя сделал? Ты дашь мне прыгнуть одному? Ты хоть понимаешь, что как только меня не станет, тебе придется жить самому? Люди будут глазеть на тебя и удивляться, что ты за чудо. А меня не будет рядом, чтобы объяснить им. И некому будет тебя защитить? Ты хочешь, чтобы все было именно так? Я никогда об этом не думал. Прости, если я тебя обидел, Олли. Я не хотел быть таким неучтивым. Все в порядке, Стэнли. Что было, то было. Это намного проще, чем ты думаешь. А теперь помоги мне подвинуть камень. Не делай так. Готов? Прощай, Оли. Пока, Стэнли. Раз, два. Оле, что? Я тут подумал. Помнишь, ты мне как-то рассказывал, что когда мы умираем, мы возвращаемся на землю в другой форме, например, как птица, собака, лошадь или что-то еще. Ты имеешь в виду реинкарнацию? Да-да, точно. Вот мы собираемся уйти. А кем ты хочешь быть, когда вернешься? Даже не знаю. Я никогда об этом особо не думал. Мне нравятся лошади. Наверное, я хочу стать лошадью. Но ты кем хочешь стать, когда вернешься? Я собираюсь вернуться с самим собой. Я себя шикарно чувствую, с собой. Ты не можешь вернуться собой. Всё, хватит уже тратить мое время. Готов? Прощай, Оли. Прощай. Раз, два, Оли. Думаешь, там достаточно глубоко? Может, ты шарахнешься головой, если там мелко? Я об этом даже не подумал. Термиты. Ты не можешь туда прыгнуть. Там кто-то наблюдает за нами. Хватит мне мешать. Я пришел, чтобы прыгнуть в реку, и именно так мы и поступим. Хватит дурью мается, иначе я прыгну без тебя. Не бросай меня, Оли. Значит, ты готов? Хорошо. Прощай! Заткнись! Раз! Два! Простите меня, господа, в чем проблема? Если вы не возражаете, мы прыгнем в реку. Зачем делать такую глупость? Неужели все настолько плохо? Так я это и пытаюсь ему доказать. В из-за того, что он безумно влюблен. Разве это не глупо? Ни одна женщина этого не стоит. Я бы так не сказал. Вы же ее не видели. Вы не знаете ее, а я знаю! Я все понимаю, но не забывайте, что в пруду еще достаточно рыбок. Но он влюблен не в рыбу, а в девушку Это всего лишь выражение, друг мой Я прекрасно понимаю, как вам плохо, но на свете куча вещей, ради которых стоит жить Конечно, у тебя есть пес, есть я и... Уже слишком дорога, чтобы выкидывать ее из-за какой-то женщины, которая, вероятно, вас недостойна Он прав, Оля Еще как достойно, дело в другом мужчине Если бы я встретился с ним лицом к лицу, сложно даже представить, что бы я с ним сделал да, сэр. Да, простой совет. Может, если вы меня послушаете, ваша проблема решится. И что вы предлагаете? Присоединяйтесь к иностранному региону. Зачем еще? Чтобы забыть. это неплохая идея, Олли. Это лучше, чем прыгать туда. Ты сможешь забыть обо всех неприятностях. Ты прав, Стэнли. Спасибо, что сказали нам, мистер. Рад помочь. До свидания и удачи. До свидания. Здорово, правда? Теперь нам не надо... Мы не можем присоединиться к иностранному легиону. С 17-го нам надо вернуться в Деймон. Ну что, готов? Давай. Раз. Минут, Олли. Я прослушал. Если мы присоединимся к иностранному легиону, как долго это займет, чтобы он забыл? Совсем немного, пару дней всего. Это потрясающе. Совсем недолго. Теперь нам не надо ни о чем волноваться. Нам ведь это не понадобится, да? Нет. Плечо! Мирно! К ноге! Господа, принимайте командование. Займитесь строевой подготовкой взвода. Да, сэр. Хреново форма на тебе сидит, да? Сойдет. Мы ее только пару дней поносим, пока я не забуду обо всем. Хорошо. Так, здесь налево. Налево. На плечо. Шагом. Эрш. Налево. Направо. Кругом! Направо! Налево! Направо! Налево! Простите. Кого я вижу? Стой, Оли! Смотри! Подумай только. Мертесин! Мы последовали вашему совету. Но пока не помогает, правда, Оли? Проводите их комендант. коменданту. Ей, сэр. Ну, еще увидимся. Да, берегите себя. До свидания. До свидания. А когда тут обед? Тишина. Доброе утро. Сейчас я перечислю вам ваши обязанности. Подъем в 5.00, быстро одевайтесь, прибирайте койки и готовитесь к проверке. До 7 часов проверка, затем у вас есть 10 минут на завтрак. До часу тренировка. А как же ланч? Ланч будет потом до 6, проверка, 15 минут на еду, работа на кухне до 10, потом проверка до 11, затем отбой. И так каждый день. Вот и все. Если нам придется столько всего делать у тебя, не будет времени забыть, почему бы тебе не сказать об этом. А сколько нам за это будут платить? 100 сантимов в день. А сколько это в американских деньгах? В американских? Ну, приблизительно 3 цента в день. Конечно, многое от курса зависит. А за сверхурочные сколько платят? Никаких сверхурочных. Если, братишка, ты думаешь, что я буду столько всего делать за такие деньги, ты просто сумасшедший. Понимаешь это? Да неужели? Разумеется? И ко мне это тоже относится, потому что меньше, чем за 25 центов в день мы не работаем. Так ведь, Олли? Оно а ну быстро заработало. Где вы находитесь по вашему? заработал за работу неужели тебе обязательно надо добавлять мне проблем сами не влюбился бы? Нас бы тут не было. Нам не пришлось бы. Может быть, хватит мне уже напоминать. Я здесь пытаюсь обо всем забыть. А ты все говоришь и говоришь об этом. Вот и еще один день испорчен. А может, ты плохо стараешься? Если не можешь забыть, почему бы не притвориться, что ты забыл? Как-то можно притвориться, что забыл. Но если бы речь шла обо мне, я бы сел и успокоился. Закрыл бы глаза, сконцентрировался и ни о чем не думал. Так все бы в секунду прошло. Вот что я бы сделал. Слушай, мне кажется, в этом что-то есть. Я знаю, что есть. Может, и ты попробуешь. Только не думай ни о чем. Не буду. Я понимаю, что трудно забыть такую потрясающую девушку. Великолепный волос, восхитительные глаза, красивые зубки. Рубиновые губки. прекрасно. Я так и вижу ее сейчас. Да. Я тоже. Может быть, ты заткнешься? Как я могу сконцентрироваться, когда ты говоришь о ней беспрестанно? Помолчи, дай мне побыть одному. Садись давай. Оли, если ты перестанешь мне мешать, я дам тебе по носу. Ну-ка, да сюда! Хватит! Я вам это припомню! Мужики, как только закончите со стиркой, вас ждут овощи. Прошу прощения. Вы все прекрасно поняли. Нет, ну ты представляешь? Как они думают, мы сможем? Стэнли, я чувствую, что на меня что-то не сходит. Да? Произошло чудо. Что? Я полностью забыл. Хочешь сказать, ты забыл Жоржету? Кто такая Жоржета? Ух ты, замечательно. Теперь мы можем достиры и вернуться домой. Ничего не надо. Мы возвращаемся сейчас. А вот это дело. Точно. И я нашел их спящими. А когда я сказал им возвращаться к работе, они швырнули мне в лицо тряпку. Да как они посмели. Я сейчас покажу им, что значит не подчиняться моим приказам. До свидания. До свидания. Я рад, что мы отсюда уходим. Я тоже. Ничего не забыл? Да нет, вроде. Сейчас мы пойдем к этому коменданту и скажем ему, что с нас хватит. И заодно я ему выскажу, кто он такой. Я тебя не виню. Три цента в день. Теперь налево? Налево! Берите охрану и обоих подорезть! Слушай, сэр! В чем дело? Вы заставляете нас ждать. Знаешь что? Что? Его здесь нет. Конечно, нет. Ну так пойдем его поищем. Зачем искать? Я оставлю ему записку. Я бы не стал писать целую записку. Напиши только пост Ему хватит. Теперь сможет раскурить этим свою трубку. А может, он не курит трубку. Ну, пусть раскурит то, что курит. С такими вещами надо посторожнее. Что ты написал в записке, Оли? Я много всего написал. Я мог бы написать куда больше. Иди его научит. Три цента в день. Точно. Меня так ни разу не оскорбляли за всю мою военную карьеру. Но подождите, доберусь я до них. Какого РАДИО представляет производство Бориса Морриса, Стэн Лорелл и Оливер Харди. Летающая парочка. Также в ролях Джин Паркер и Реджинальд Гарденер. Истории сценарий Ральф Спенс, Чарльз Роджерс, Альфред Шиллер и Хэри Лэнгдон. Оператор Арт Ллойд.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 До свидания. Интересно, когда будет рейс в Париж? По мне, так чем раньше, тем лучше. Скажите, а где тут депо? За углом. Спасибо. До свидания. Никого не пропускать в эти ворота, что бы ни произошло. Да, сэр. Пошли. Мы ведь не на самолете полетим, правда? Разумеется, нет. А что их удерживает наверху? Понятия не имею. Но я знаю, что держит меня внизу. Меня тоже. Старушке земле. Я всегда рад. Франсуа. Жоржета, любимая. Теперь я так счастлива. Наконец-то мы вместе. Ты скучал по мне? Каждый день, дорогая. Я подгоню машину, подожди минутку. Не подскажете ли, как добраться до вокзала? Мистер Харди! Жоржате! Так вы вот все-таки передумали? Дорогая, я прощаю вам абсолютно все. Мне кажется, ты говорил, что забыл ее. Не будь глупцом, как я мог забыть мою маленькую Жоржетту? Месье, я бы. Я все понимаю. Стэнли, мы желаем побыть наедине. Но я. Давай же. Давай. <смех> дорогая, <смех> дорогая, <смех> дорогая. Милая моя Пожалуйста, пожалуйста, мистер Харди в чем дело? Дело в том, что эта женщина моя жена Да неужели? Ваша жена? Да, несчастный разрушитель семейного очага Бронсуа, пожалуйста, не бей его, это недоразумение Дорогая, садись, пожалуйста, в машину, я хочу поговорить с ним Сейчас я снова дам вам небольшой совет Держитесь подальше от моей жены Если я увижу или услышу, что вы снова ошиваетесь около нее Я брошу ваше никчемное тело поджариваться в пустыне под палящим солнцем на радость стервятникам Поняли меня? Ясно? Да, сэр Да, сэр Мистер, hey, вам не стоит о нас беспокоиться. Мы like улетаем с минут. All... Так ведь? Так и есть. Yeah. Да. Стоять! Это он кому? Стоять! Что значит стоять? Мы покончили с армией. No... Вы разве не читали записку? Yes, Я видел вашу записку. Когда вы подписали, вы подписали ее, вы подписали себе смертный приговор. Вы арестованы за дезертирство. А теперь взять их. В тюрьму. И пусть охрана не спускает с них глаз. Есть, сэр. Стоять. Два дезертира Дезертира, да? Вперед, я покажу вам камеру Заходи, давай Ну а ты что там стоишь? Заходи Не толкай меня Что ты себе позволяешь? Увидимся на рассвете что за идиоты? И я им покажу. А что вы таком сделали? Что вы сделали? Да вы. Ты что здесь делаешь? А ну заходи! Мистер! Что? Выключи забыли. Смотреть. Почему бы тебе не держать рот на замке? Заключенные признаны виновными будут расстреляны на рассвете. Хорошая концовочка. Расстреляны на рассвете. Надеюсь, завтра будет облачно. Слушай, Оля, что? Ты все еще хочешь возродиться в виде лошади? Даже если я вообще не возражусь, мне плевать. Сейчас еще одну сыграю. Заткнитесь! Ложитесь спать! Положите ее на место. Поднимите крайнюю половину, вы найдете тоннель, который ведет к внешней стене. Дальше разбирайтесь сами, друг. что ж, думаю, пора спать. Что? Полезай сюда. Зачем? Неважно зачем, поторопись. Давай, давай, залезай. Может оставить ему записку? Вот, возьми свечу. ползем. Тоннель ведет к внешней стене. Мы совершаем побег. А разве нам можно это делать? Ползи давай. Я просто спросил. Можно делать. Как весело. Мы ползем. Очень смешно. Я просто умираю со смеху. Давай ползи. Ну хватит уже. Не смей меня бить! Видишь, что ты наделал. Теперь нам придется откапывать себе выход. Возвращайся в камеру и тащи сюда тарелки. Я не хочу возвращаться в камеру. Может быть, поторопишься, это наш последний шанс. Почему я все должен делать? Всегда я, я, я. Что же мне делать? Нет, чтобы ты... You you. Bring the... выводите заключенных я yes, и Хорошо, на выход, ребята. Солнце взошло вперед. Их нет, они сбежали. Что? Соединитесь с комендантом. Сэр, заключенные сбежали. Как? Сбежали. Найдите их, так точно, сэр. Я хочу, чтобы их вернули живыми или мертвыми. Задействуйте всех, если будет нужно. Интересно, который час? Не знать. Может, должны быть за стеной, мне так кажется. Думаю, ты прав. Пора копать наверх. Отличная идея. Ну хватит уже, дорогая. И даже не думай возвращаться домой и оставлять меня тут одного. Дорогой. Принесите нам бутылочку самого лучшего вина, пожалуйста. Да, сэр. Франсуа, оставь меня на минутку одну. Ну, я же пытаюсь помочь. Я должна привести себя в порядок. Выйди, пожалуйста. Интересно, где мы. Вероятно, это какой-нибудь бар неподалеку от форта. Посмотри, свободен ли путь. Я не хочу смотреть, свободен ли путь. Иди. Не греми. Но, возможно, не надо. Внимание сбежали двое заключенных. Жоржетта. Я могу войти? Жоржетта? Да. Ты в порядке? Да, дорогой. выбрал самое подходящее время быстро помоги мне положить ее на кровать бери за ноги скорее принеси стакан воды Постройнись. С ума сошел. Да что здесь происходит? Ну что же ему ответить? Само себе думай, а я подумаю о себе. приказ для всех и каждого. Пленники, которых должны были сегодня расстрелять, сбежали. Закройте все ворота, чтобы они не могли покинуть территорию. Тот, кто их поймает, получит в награду увольнительную на шесть недель. Надо закрыть дыру. Смотри, не ушли ли они? Да, нам удалось ускользнуть. Отлично, теперь давай выбираться отсюда. Стэн! Сюда! Я здесь! Снова ты впутал меня в переделку. Оли, это правда ты? Конечно, это я. Черт, я так рад тебя видеть.